Я Валерий Малыш, здравствуйте, сегодняшняя тема «Кому недорого свое, тому недорого и дешево чужое». Когда мы не ценим свои вещи, не ценим собственную жизнь, людей окружающих нас, то мы не ценим ничего чужого. Все, что для нас кажется дешевым в нашей жизни для нас кажется дешевым в жизни чужой кто не бережет свое не бережет и чужое если вы обнаружили это в себе научитесь ценить и уважать все то чем находила ваша жизнь и что вы имеете в своей жизни пусть вы бедняк живущий в жалко лачуги либо пусть вы богач живущего дворца значения не имеет, какой у вас доход, и кто вы по жизни, кто вы в социуме, важно лишь что насколько вы к этому относитесь. Можно не любить себя за то, что богат, можно любить за то, что беден, и наоборот. Всякая нелюбовь к себе говорит лишь о том, что вы недовольны собой. Это не относится к жизни, это лишь отговорки, когда говорят вокруг. Виноваты все, но не я. На самом деле, виноваты вы. Это ваше мировоззрение, это ваши поведенческие механизмы, ваши убеждения, стереотипы. и навязали вам такое мышление. На самом деле, все проблемы внутри. А значит, вы разлюбили себя. Разлюбили ту жизнь, к которой пришли, к которой живете. Разлюбили тот итог жизни, который вы заслужили, который, которому вы заметно, либо незаметно. Явно, либо скрытно напрямую либо косвенно двигались и усердно двигались. И вот то, что теперь у вас есть, вы ненавидите за то, потому что вы к этому стремились – рьяно, либо не спеша, с ленью, либо завидным упорством. Все то, что вы имеете, вы этого заслуживаете. И не любить и ненавидеть это, просто как по меньшей мере глупо. Я же вам предлагаю возлюбить себя, возлюбить то, что есть рядом Принять это за свое и найти в этом самое лучшее. Соответственно, вы полюбите людей. Начнете уважать то, что они имеют, и кем они являются. Беда только в этом. Не любить себя и не любить свое. Когда полюбите себя, полюбите свое. Полюбите чужое и полюбите ближнего. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.